Я мыслями к тебе дорогу мерила. Все встречи нашей складывала пазлы. Одни река текла, текла размеренно. Но мы так и не встретились ни разу. И ты остался сном моим несбывшимся. сбывшимся, В стихах моих живым сердцебиением. В ночах бессонных музыкой застывшая, В душе неистощимым вдохновением Родится день и канет в бездну вечности, И ночь опять свой звездный путь проложит. Осталась я тобою незамеченной. Случайную в судьбе твоей, прохожей.